Всем добрый! Сегодня будем рассматривать, разбирать тему, что может сделать более комфортным ваше общение. Итак, посмотрим три позиции. Смотрим, чего нужно избегать. В конце посмотрим совет. Итак, первая позиция. быть сделать комфортнее общение вам может подсказывать интуиция помогать прислушайтесь к себе только вы знаете как будет лучше то есть интуиция вам подсказывать что нужно сделать как общаться что подсказать вам помогает интуиция. Это очень прекрасно. Проявляйте волю, проявляйте настойчивость в реализации планов. Не бойтесь проявлять себя, активничать. Это более комфортно сделает ваше общение. Разговаривайте. Разговаривайте с этим человеком, ну, ну как бы взаимообмен, взаимообмен такой, попросите его о чем-то, у него спросите, что он хочет, человек должен обговаривать какие-то ситуации, мягко как бы с одной стороны подойти, с другой стороны. Дружить, умение дружить, очень-очень хорошее, прекрасное качество, неважно с кем, абсолютно. Дружба, э, как... как... Принято, как говорится, здесь на планете, да, люди не умеют дружить ни в коллективе, ни в роду, ни в этом, как его, ни с семьей, допустим, там, да, с парнем девушкой или там муж с женой. Не умеют дружить ни с кем. Каждый думает о том, что дружбы не существует. Да, существует дружба на самом деле. Просто люди не умеют этим пользоваться качеством. Нужно уметь, все дергают друг друга, все что-то хотят у друг друга. Это, естественно, манипуляция все с рождения, да, скажем так. Все выросли в этом во всем. И поэтому э, все говорят, ты должен или ты обязан. Да никто никому ничего не должен и не обязан. На самом деле все должно быть от желания, искренним. Я хочу, я сделаю, я хочу, я подарю. То есть э, от искреннего своего желания. Умеете принимать. Если вам дарят что-то, то, соответственно, не надо говорить, ой, не надо или не стоит там или еще что-нибудь подарили уже огромное спасибо то есть человеку захотелось это сделать и у него такое вдохновение было ему приятно дарить подарки вот если вам нравится вы также дарите подарки суть не в том что сам подарок какой а когда человек дарит его вот суть в этом то есть ему нравится подарить ему нравится как вы радуетесь ему нравится как вы восхищаетесь, так само это качество очень приятное. Доверяйте друг другу, это еще будет комфортнее. А Еще будет сближать, если это будет, опять же, смотрите, из позиции искренности, чтобы не так было, как, допустим, там люди доверяют, и он потом подставил там. Конечно, это некачественные энергии, это некачественные внутренние процессы, соответственно, это искажения, и все они идут абсолютно с родовой системы, с детства, оттуда. Кто-то научил, кто-то показал. Принимайте мир такой, какой он есть. Ищите только хорошие стороны. Ищите плюсы. Например... Так, немножко помасштабнее скажу идет ураган например да он просто снес все старое все грязное прям воздух грязный а, там с вирусами да скажем так он снес убрал это все почистил и да где-то зацепил да где-то там что-то разрушил но ничего страшного и там поставится все новое и чистый воздух будет то есть ищите плюсы всегда что это всегда к хорошему, к лучшему. Убирается все старое, сносится, и на этом возводится новое. Так, хорошо. Значит, более комфортным – это разговаривать, это общаться, это доверять. Это счастье, успех, празднование, совместные праздники, гармония. То есть если этого нету внутри, да, то как бы счастье в манипуляциях не живет, но надо просматривать себя тогда. Почему так? Из-за чего так, что я чувствую? Почему я так к нему отнеслась? Как бы поставить, посмотреть на его месте, да, как бы тебе было, если бы так поступили. Ну и так далее, как бы анализировать, просматривать на опыте, конечно же, и себя изучать. Это очень интересно. Так, смотрим, что там, чтобы не делать, да. Не надо как-то быть, замыкаться в себе и быть слишком такой вот, слишком-слишком замыкаться в себе, более такой... Ну, как бы отойти от всех, да, не надо отходить. Вот тут вот говорится об этом, что не надо отходить от кого-то и замыкаться в себе. Нужно общаться. Женщинам так вообще нужно а, разговаривать, разговаривать и разговаривать. Та, которая молчит, это неправильное течение энергии идет, А та, которая говорит, у нее в потоке цепочка собирается все. Посмотрим смотрим совет, что еще может вам сделать комфортно ваше общение с вашими людьми или с вашим загаданным человеком. Нужна рефлексия, рефлексия, внутренняя переоценка ценности. Да, пересмотреть себя, свои взгляды, свой опыт пройденный уже. Посмотреть, где ошибались, а где делали что-то. Не так изменить, и качество разговора, конечно же, поменять и себя, и разговор. И тогда ваше общение будет очень комфортным с людьми, либо с человеком на работе, дома, в школе, там, в учреждениях, в магазинах, там, на улице, на остановке, неважно, где и с кем, еще будет качественнее и лучше. Хорошо, смотрим вторую позицию. Так, первая позиция. С вами мы закончили. Так, смотрим вторую позицию. Что у нас по второй? Так, что у нас тут перевернута? Да? Так, вторая позиция. Вы не позволяете другим совершать подвиги ради вас и завоевывать вашу благосклонность. Ну, это не позволяете, да, скажем так, непредсказуемые моменты такие. Так, сейчас раскроем. Вам как-то тут говорится о том, что нужно владеть какой-то информацией, немножко быть тайной. Вам по второй позиции тут, чтобы не, не нараспашку прям так было. Вы, чтобы комфортно было общение, должна быть смелая, спонтанная, такая импровизирующая. Чтобы вы могли сказать «да». Где-то каким-то моментом, но не всем подряд. То есть не раскрывшийся, что прям с утра до вечера все рассказала, что сделать, как-то так не особо интересно именно для вашей личности. Вы должны быть немножко закрытой, немножко тайной, Храните свои мысли при себе. Возможно, вашими мыслями пользуются, то есть идеями. А вы какие-то идеи рассказываете, которыми должны сами пользоваться, а вы их как-то особо не видите и рассказываете. И вашими идеями пользуются успешнее, чем вы сами. А вы на них как-то, видимо, не особо обращаете внимание. У вас поток, видимо, неплохой такой, раз вылетают интересные идеи. И вы из-за этого потом немножко не понимаете, а почему так происходит, а как так получилось, начинаются у вас какие-то страхи, как-то вы немножечко начинаете переживать, Проявляйте тоже свою активность, действия. Очень важно у нас в мире действия. То есть если вы ничего не будете делать, то у вас ничего и не будет продвигаться. Люди за вас будут свои, вашими идеями пользоваться и продвигаться сами. А вы как бы будете позади. А нужно в этом мире быть как-то победителем. Что вас пугает? Задавайте такие вопросы себе. Что вас пугает? А почему вас пугает? А что такое страх? А почему он мной владеет? А почему не я им владею? А почему он мною управляет? То есть вам тут так говорят, чтобы для вас было комфортно какое-либо общение с окружающими людьми. Тут вам надо, конечно, поработать тоже над собой. Да, у вас мир точно не у ваших ног, и мир не у вас, потому что вы как-то тут не боитесь, и вам как, как бы сделать комфортно это ну нужно признать признать какие-то и свои ошибки признать что вы хорошая великолепная а, то есть самооценочку а, расширить свою скажем так а вот и просите помощи, чтобы вам помогали. Где-то вы кому-то поможете, где-то вам помогут. Не бояться говорить. Если вам подошел человек и говорит помочь вам, вы скажете да помочь. Тут ничего такого нет абсолютно. Не надо зажиматься, не надо переживать по этому поводу. Иногда мы говорим, потому что стесняемся. Нас в детстве постоянно говорили, чужой дядька, чужая течка, вот заберет, вот это, напугали, и вот эти детские все страхи, бабайка заберет и так далее. Они настолько сформировались, пусть это сейчас смешно выглядит, но на самом деле это так. Они сформировались на подсознании, и мы боимся чужих людей, мы боимся разговаривать. Мы боимся попросить помощи из-за этого, вот, потому что чужие, потому что нас так приучили, нас так воспитали все. А нужно не бояться, говорить, раскрываться, подсказали что-то, спасибо, вы что-то подсказали, это и есть правильный обмен вещей, правильный, обмен. правильный взаимообмен сказать, вот. Значит, чтобы комфортно было ваше общение, нужно, может, почитать что-то, просмотреть из а, с, серии саморазвития что-то. Заходите в плейлист ко мне, и а, там есть подсказки, там есть от чего оттолкнуться, фильмы, музыка, книжки, а там дальше уже для себя что-то найдете, просмотрите. Там, в принципе, смотрим, что у нас тут, чтобы не делать, чтобы не бояться, да, скажем так, не бояться светить э, людям, освещать путь, неважно, как любые погодные условия, дождь идет, град идет, неважно, там зонтик вам дали или э, вы кому-то что-то подсказали, светили. Вот. Не бойтесь этого, что вы будете людям помогать или освещать. Вы будете сами раскрываться и другим освещать. Вам будут путь освещать где-то в темноте, скажем так. И вы можете подсказать, где-то будете освещать другим путь. Это и будет комфортное ваше общение. Чем больше вы будете знать например информации, скажем так, про себя, например, про страхи, про зависимость, про то, что вам мешает, про то, что что вы чувствуете, что вы не чувствуете, как реагирует ваше тело, эмоции, что такое эмоции. Вот, чем больше вы будете этого всего знать, тем яснее у вас будет сознание, и тем больше вы сможете помочь другому человеку и а, найти таких же единомышленников, которые могут вам помочь в каких-то ваших задачах на пути. И это может сделать ваше общение очень-очень комфортно. Вы изменитесь, мир вокруг вас изменится, люди будут у вас новые, другие, интересные. Так, советую. Не пытайтесь везде успеть и все перепробовать. Да, всему свое время, можно сказать. А, поизучайте себя немножко сначала. А, сначала, как говорится, знания, потом опыт. Это всегда было так, конечно же. Поэтому постепенно-постепенно. Изучите одно, второе, третье. На опыте просмотрите, как это по ощущениям, как это по эмоциям, что, что вы при этом чувствуете, комфортно, некомфортное общение. И это может сделать вас еще более комфортно, когда вы будете знать и чувствовать себя. Так, хорошо, девочки, смотрим третью позицию. может сделать более комфортно ваше общение в третьей позиции не сомневаться главное идти как где-то недавно я прочитала главное не идти вперед а туда куда ты хочешь ну, и то и то нужно конечно же Подробнее. Что еще может быть комфортнее? Измениться. Измениться шанс вам дается на изменение себя. На изменение вашего общения. Посмотрите, как вы общаетесь. Тепло ли, холодно ли, отстраняетесь или зависимы от чего-то. Если вы слишком, допустим, жарко, ну, жарко, да, эмоционально, например, женщина там, ну, человек, скажем так, будем в общих чертах, чтобы мужчина, женщина, вот, то включите холодный рассудок, более немножко логически, рационально думайте, чтобы эмоции вами не преобладали, не захлёстывали чтобы вам было более комфортно, когда вы более внимательны, спокойны, рассудительны, не будете включать эмоциональное состояние, и вам будет самой более комфортно, потому что эмоции нас захлестывают, мы возмущены где-то, мы начинаем скандалить или еще что-то, оно переходит плавно-плавно-плавно, незаметно переходит в какие-то баха Поэтому, чтобы более было комфортно, нужно немножко остужать. Если у вас много огня, например, лев, овен, стрелец, они очень огненные такие, да, вспыльчивые, вот, резко их может что-то недовольно быть а по какой-то причине, причем тут же, вот, не надо дожидаться, как говорится, вспышки, нужно изначально остудить. Более спокойно. Да? Вот так получилось? Хорошо. Не получилось? И еще лучше. Почувствуйте свое превосходство. Умейте себя ценить. То есть, когда человек эмоционален, он как бы немножко... Самооценку свою сужает, скажем так, вниз, да, как бы, суж... ну, вниз опускает или сужает, он превращается, например, в скандального человека, как на рынке, скажем так, да, там кричат, ругаются, а тут говорится о том, что нужно умерить свой пыл, умереть свои вот эти вот огненные позиции, скажем так, да, немножко их приглушить, и вы увидите свою искренность, вы увидите в другом человеке какую-то искренность, вы увидите много плюсов тогда, когда не будет преобладания вот этой вспыльчивости. Вот, будет более спокойно. И вы тогда будете, ну так и так. Ну ладно, такой опыт. Смотрите с позиции опыта, не с каких-то проблем. Вот проблемы, все мешает, все там то, все никак не разрешится. Нет, смотрите это как опыт. В любом случае, трудно, он легкий, он какой бы ни был, а все задачи будут усложненные, Поэтому... Не вспыляйте, более смотрите немножко спокойным этим. Если нужно будет отстоять свои какие-то позиции, конечно, нужно отстаивать, но в спокойном варианте, без каких-то действительно руганий. Спокойно объяснить ситуацию вот так, вот так, вот так, вот так. Я вижу это вот так, вот так, вот так без каких-либо, конечно же, швыряние тарелок там, да, и драк каких-то там, еще что-то. То есть цените себя, научитесь себя ценить, уважать, расширять свою интуицию, сознание, себя как личность в общей в целом, чтобы вы были многогранной и целостной личностью. Так, хорошо, смотрим, что тут да, вот говорится о том, что вы как маленький, да, такой вот человечек, а хотите казаться большим, вот я значимая такая или значимый такой, да, и вот должно быть вот так вот, как я сказала там, но это не есть правда абсолютно. То есть вот вы хотите казаться более значимым, чем есть на самом деле. А чтобы быть значимым хотя бы в этом мире, нужно быть сознанием. И о сознании должно быть. Причина, почему так, и какая ее последовательность, да, что за ней потом, какой вот шлейф пошел, да? Причины и следствия. Поэтому, чтобы не казаться, а быть настоящим, искренним, нужно себя, конечно же, изучать. Что это такое значимость? Зачем она нужна, это такая значимость? Зачем это неискренность? Зачем это напыщенность? Для чего этот выпендрёж нужен? И кому он вообще нужен? Чтобы быть искренним, нужно быть незначимым абсолютно. То есть для вас значимость должна быть утеряна. Совсем. Слово «совсем» утеряно. То есть есть и есть должно быть. Так оно, значит, так. Таким образом вы и себе поможете, и другим поможете. И будет комфортно ваше общение с окружающими людьми. Интересная позиция тоже. Так, смотрим совет будьте готовы к новому началу вот как говорится здравствуйте это я начинаем изучать себя свои эмоции свои ощущения свои значимости что я значу в этом мире кто я такая и зачем я вообще сюда пришла это очень интересно на самом деле, каждый человек, он по-своему очень интересен. Он как цветок. Чем... Цветы как? Они у нас раскрываются, когда, да, они очень красивые. Мы смотрим, наслаждаемся, любуемся, запах такой, цвет такой красивый, да, вот раскрыть А когда в бутоне, он закрытый. И тогда мы не можем ни с кем договориться, поговорить. Ни в магазине, ни в очереди поругались, там поругались, везде поругались. Люди, которые вот ругаются, Люди, которые э, пытаются показать не тот, кто есть на самом деле. Они бутоны. Все вот эти люди – это как бутоны. Они закрытые. А нужно открываться и быть цветком. Любым, каким ты хочешь быть. И вот вам говорят по третьей позиции – открывайтесь новому. Готовьтесь к новому началу. Будьте цветочком этим. Каким вам понравится, таким и будете. Только раскрывшимся – Потому что красивые цветы, раскрывшиеся. Итак, на этой нотке я закрываю расклад, скажем так. Желаю вам всего хорошего. Быть цветочками, красивыми, раскрывшимися в этой жизни. Чтобы удалось все, получилось в вашей программе, в вашем пути. Программа – это вся жизнь. А какую вы для себя сделаете сами эту жизнь, каким вы будете цветочком раскрывшимся, полураскрывшимся, закрытым бутом, выбирайте вы сами. Да, многие люди об этом не знают. Ну, у нас для этого эти все каналы, для того, чтобы мы рассказали людям об этом, и чтобы они стали раскрываться, взялись за себя сами, не за других. Никто никогда за другого человека ничего не сделает. Каждый делает себя сам, каждый отвечает за себя сам, каждый берет ответственность только за себя сам. Ну, в парах там уже ответственность берется друг за другой, конечно же уже. А когда для цветочка, для понимания сознания, для своего опыта в этой жизни, кто хочет продвигаться вперед, и изучать этот мир и себя, чтобы понимать, как в нем выживать, фунциклировать, действовать, наслаждаться, любить, жить по-настоящему. Что такое жизнь? Это чувствовать, чувствовать себя, свое тело, другого человека. Нужно изучать себя и раскрываться. Итак, всем пока-пока, до новых встреч. Пишите, подписывайтесь на канал. Будем дальше вам подсказывать, как взаимодействовать с этим миром и в этом мире. Всего вам хорошего!